Цена покупки – 1 миллион 800 тысяч рублей, дисконт – 40%, экономия – 1 миллион 200 тысяч рублей. Все подробности по складу уточняйте в комментариях под этим видео. Второй объект – офис с площадью 42 квадратных метра в городе Тюмень. Рыночная цена – 6 миллионов 700 тысяч рублей, цена покупки – 4 миллиона 355 тысяч рублей, дисконт – 35%. Экономия – 2 миллиона 345 тысяч рублей. Отличный объект для инвестиций, можно сдать в аренду и получать пассивный доход. Наш третий лот на сегодня – квартира площадью 35 квадратных метров, город Кострома. Рыночная цена – 2 миллиона 750 тысяч рублей. Цена покупки – 1 миллион 925 тысяч рублей. Дисконт – 30%. Экономия – 825 тысяч рублей. Превосходная квартира для себя и для быстрой перепродажи. Объект под номером 4. Квартира 72 квадратных метра, город Москва. Рыночная цена – 10 миллионов рублей. Цена покупки – 7 миллионов рублей. Дисконт – 30%. Экономия – 3 миллиона рублей. Отличный вариант столицы для большой семьи и замыкает наш ТОП-офис с площадью 100 квадратных метров в городе Рязань. Рыночная цена 7 миллионов 700 тысяч рублей. Цена покупки 4 миллиона 620 тысяч рублей. Дисконт 40%. Экономия 3 миллиона 80 тысяч рублей. Выгодное вложение с большой скидкой. Если вас заинтересовал какой-то из этих объектов или у вас есть вопросы о покупке имущества на торгах,